Всем привет я рада видеть вас на своем канале сегодня у меня очередной тест обзор краски из магазина fixprice вот такая краска за каждая по 55 рублей не знаю что за краска тут написано крем краска без аммиака к сожалению не было одного оттенка пришлось 5 брать разные буду смешивать хочу уйти немножко в теплый оттенок не знаю что получится давайте посмотрим что у нас тут идет идет инструкция сама крем краска без аммиака 40 миллилитров оксидант трехпроцентный 60 миллилитров и перчатки по инструкции я уже пробежалась тут нанести в принципе я нанесу 30 40 минут подержу вот я смешала все. В принципе, запах не резкий, что очень хорошо уже. Вот такая вот кажется. Получается. В общем, все и нанесла. Посмотрим, что получится. Но ну, краска, кстати, вообще не пахнет. Что там резкий запах? Наоборот, даже очень приятный. Но пока вроде все нормально, ничего не щиплет, ничего. Ладно. Увидимся. Сейчас полчаса покажу, смою вам, покажу результат. В общем, вот такой вот цвет у меня получился. Сравнялся немножко, в принципе, получилось то, что я хотела. Как бы, в принципе, я довольна, мне понравилось. За 55 рублей краска очень даже неплохая. Кому интересно, я брала песочный цвет 1037 и смешивала с кофе с молоком 9,7. Кому ну, интересно. В общем, вот как-то так. В принципе, это все. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Буду рада видеть вас снова. Всем спасибо.